наши, потому что я Севастополь считаю своим так же, как и Петербург. Это два моих любимых города. А, как и многие люди, немножечко о себе, да? Я астролог, парапсихолог, потомственный целитель. И целительством занимаюсь именно вибрационно. Вы, попав в эту прекрасную компанию, не единожды слышали о вибрациях. И когда я узнала о воде, к сожалению, к нам вода попала в очень тяжелый момент для нашей семьи. Мне мама говорит, Лен, послушай, узнай, что там. Потому что все сетевые предложения, которые были от мамы до этого, я говорила, мама, успокойся, ну, ну, не надо, не то. И я услышала то, что я не могла услышать ни от одного человека, который говорит в сети о вибрациях. Все вибрируют непонятно о чем. И тут я услышала Софию Благову, она говорила о том, о чем действительно... То, что действительно является вибрацией. И когда а, в нашу жизнь вошла вода, а, я увидела первый результат на маме. Я сейчас не буду одеяться, это не к тому. Когда я впервые выпила а, первую каплю воды, я почувствовала, как она работает вибрационно. Но по поводу бизнеса, как и многие из вас, наверное, здесь сидящие и потом нас смотрящие, я сказала «нет». У меня свой бизнес, у меня свой проект, и я получаю 300-500 тысяч в месяц. О каких баночках вы мне вообще говорите? Вы говорю, вообще представляете, я сейчас с половиной тысяч людей, которые за мной идут и смотрят на меня и ждут от меня помощи, и я сейчас буду ходить с вашими баночками. Я очень благодарна Тане Рагулиной. Это наш наставник из Петербурга. С Татьяной мы еще когда-нибудь знакомы были которая тактично мне периодически звонила. Это к тому, что не оставляйте этих людей, просто сопровождайте их. Потом в какой-то момент Татьяна мне, а, пошли результаты, и я опять-таки, работая со своими людьми, я понимала, кому это будет необходимо, я делилась, я предлагала, я не настаивала, я для себя... Создала группу, потому что мама э, лежала в тот момент после тяжелой операции, ей делать было нечего, и она э, занимала себя позитивными э, мероприятиями, она смотрела о воде и полезные видео сбрасывала мне. И я, чтобы их не терять, я создала группу ВКонтакте, где я просто их складывала, потом периодически смотрела. Так вот, я своих людей, кому я рекомендовала, говорила, слушай, это вот так классно, не доверяешь, доверяешь, вот иди туда в группу, посмотри, услышишь, услышишь, не услышишь, не услышишь. И в один прекрасный момент мне звонит Танюша и говорит, Вячек, я тебя поздравляю. Я говорю, Танюша с чем? Она говорит, ну, ты стала директором? Танюш, каким директором? Директором. Это а деньги свои видела? Я говорю, какие деньги? Я говорю, у тебя там деньги должны быть в личном кабинете или это где? знакомо Поднимите руку, кому знакомо? Так, сюрприз, да? Есть. И я заглянула, у меня я она говорит, а у тебя там еще кровитки, ты забрала. или говорю, ну, я одну пятигранную себе взяла. Она говорит, а у тебя там еще 12. Я говорю, вот это да. Это у меня вот когда был бонусный месяц, да, у меня 12 человек услышали об воде. Сейчас в моей первой линии 52 человека, а пока тоже. Я считаю, что это очень мало. В этом объеме я и я не начинала бизнес. Я бизнес, как бизнес, я увидела, утвердилась. Да, как Татьяна Войнцева говорит, надо принять решение. Вот приняла решение как раз-таки в Сочи, когда я познакомилась с ней, когда я услышала то о вибрациях, что она говорит, квантовой физике, на основе которой я работаю уже больше 18 лет. И это то, это тот пазик, которого не хватало очень, много, очень сильно мне, и я думаю, что тем людям, да, вот подтверждение была девушка передо мной выступала. Это то, что будет действительно менять мир. Знаете, почему я пошла в этот бизнес? Вот а, наблюдая со многими компаниями, которые приходят в нашу жизнь, да, я а, просматриваю вибрационно, я везде, я такой идеолог, да, я, я люблю идеологию смотреть, не то, что нам лапшу на уши лозунгами вешать, а поднакотно, да, и везде выгодно, чтобы люди болели. Вот это от этой болячечки, это от этой болячечки, а здесь это единственная, которую я пока нашла, единственная компания, которая говорит об оздоровлении. И выгода компании, чтобы люди были здоровыми, они а болели и не пичкались постоянно какими-то таблеточками, какими-то а, препаратами искусственными, которые наш организм уже, простите, у а, них уже не воспринимает, ему уже точнее до всего. Поэтому я здесь и еще один момент, почему я занялась бизнесом, потому что мои люди, они начали мне задавать вопросы, ответы на которые я не знала, а я не имела права просто уже им не ответить. И третий а, момент, почему я здесь. А, меня одной на всех не хватает. У меня в день по 8 консультаций. У меня есть люди на сопровождении. И каково мое счастье, когда вместо 10 сеансов делаю 5, и человек дальше с водой. И когда на протяжении промежутка между сеансами у вот человека не падает, потому что он в социум попадает, в антропию. А оно сохраняется, и на воде даже улучшается. И мы дальше идем. Дальше у меня такие колоссальные результаты с людьми, которые услышали про воду. А, уже месяц, а, как я нагло и детско говорю а, от, сего, от сего людей, я говорю, что ко мне на сеансы только с водой. Сначала регистрация, потом сеансы. Говорят, девушка, ты сетевуха, я говорю, да, мои дорогие, чтобы вы были здоровы. Если вам не нравится, извините, вода вас не выбрала, значит, я вас не выбираю тоже. То есть у меня сейчас это а, не, не про бизнес, а это про. Я действительно могу дать людям и сейчас я могу сказать так тебе вот это вот это не надо там я тоже тренинги онлайн бизнес онлайн тренинги провожу и слушай вода в первую очередь вода потом потом тренинг, да, но сначала вода. И это людям бюджетнее, это людям эффективнее. И я себя разгрузила, потому что у меня тоже семья большая, у меня трое детей. У меня вот сидит четыре поколения, нас тут бабушка, мама, сын. Мы четыре поколения, и мы все в бизнесе. Поэтому, мои дорогие, делитесь этим действительно от души. Не заморачивайтесь на то, что вам кто-то говорит «нет». Нет, люди говорят не нам, они говорят себе, своему счастью. Как эксперт, Я работаю с подсознанием, и я понимаю, что людям некоторым подсознательно выгодно быть несчастными. Им это вкусно, и у каждого свое хорошее. Поэтому в наших залах мы будем собирать тех людей, которые будут в нашем хорошем, в счастье. И я это называю счастливое долголетие. Спасибо, мои дорогие.